Все, ребятушки, все проверил. Смотрите, такая ситуация. Сегодня, оказывается, у нас такой великий праздник, крещения всей Руси, когда было, 18-19 января. И когда я был момент, такой произошел на стриме, я был по влиянию зрителей своих. Я сказал, что я поеду туда. И я еду. Все, ребятушки. Мы сейчас будем окунаться в прорубь. Я это делал в своей жизни один раз, получается, когда в Новокире я жил А так я делал это в принципе раза 4, как говорят то, что. Из крана всегда 19 числа святая вода идет уже, как бы она везде священная, 19 числа, когда было крещение. Вот, хоть из-под крана, хоть в бутылке она будет стоять, она уже святая, и можно умываться и купаться. Я всегда раньше прыгал в ванну в ледяную, прям наполнял ванну ледяной душ, тоже помогала, освежала. Сегодня мы будем прям огунаться. Поехали! Нет Ну, в принципе, вот здесь мы будем а, нырять Я считаю, уже как нырнул Маленькие пушки, пожалуйста Это, которые я растерянно всегда говорю, ребятушки, ракета-пушка, это вот они Ну, здесь доблестно Александра как ваши эмоции первоначальные? Мне нравится, я там -то живу, что в жизни раз не ни разу не была Да вот если бы на стриме не сказали, что сегодня Я, честно говоря, забыл Что здесь происходит, смотрите Здесь дети Вон уже нырнул, красавчик Огромный казан и ребята пилят огромное дерево. да, да, да, да. Вот здесь собрались все славяне. Мне просто подруга по упаду делать. Она встает <связывается> и отходит. А все ближе и ближе, просто. Это для желание. никто да, да, больше не задержит. Печь тут, и печь же стоит. Как начнешь, так и закончишь. Никаких усилий прилагать не надо. Надо просто тянуть. Главное называется или дружба. Ну что, И то припились. Если сила останутся Нормально Нормальные там плюхи Идти переоделась уже? Да, потому что время придумали люди И оно не всегда точно а 16, пока вы в очереди отстоите, пока переоденетесь. Дорогие друзья, наши гости культурно-развлекательного комплекса Креполь Пусмайлова. столь поздний час мы не просто так оставили наши двери переоткрытий. Сегодня действительно важный и крепкий пол. Наступил светлый праздник перед Евгений Господь. На территории нашей крепости расположены на 20 минут. И они находятся в переходе. Поэтому вы сейчас можете забраться в эту и пойти на как его ход, самый, самый, самый, самый, самый, самый, самый, самый, самый, ребят сейчас буду умерять силу послав и чем мне все время снимать все время снимать пока в очереди даже будешь стоять холодно Говорит Саша в пуховике и с чаем, с горячей руки. Похладненько, похладненько. я бы сказал, ребят, Потенции мне повеси. Егор, подожди, Егор, подожди, я чай отставлю, чтобы он мне не мешал. А намочишь, намочишь. Хорошо, а, забыл. Эту жизнь, не выдержу Ого, боже. Ну как? Сюшка Славянская мне помогла! Егор, стой! Ребятушки, мою полушалку, вот эта полушалка мою, ветер развивает. Но мне это меня это не смущает. Честно, было круто. Сила славянская, ходите, ныряйте, окунайтесь Полез для здоровья, говорят, вообще исцеление полнейшее На 91% Шучу, пойдемте Пойдемте, короткий варс Все, ведь мне уже не Я уже не чувствую ничего, даже ноги Спасибо, спасибо за эту съемку оперативную, оглянусь. Слушай, ну путь, путь посева тоже нормальный. Знаете, нормальный. Хотел вообще не дарить. какой А? Корот. На самом деле, это жесть. Я когда нарисовал. Я первый раз нырнул, я понял, что я даже не перекрестился. Только ты мне напомнила об этом. Вон, еще гирьку таскать сейчас. <свеч> мне она вот девушка красавица, смотри, какая. Сколько Ну я могу даже 50 раз делать, если честно.